Антицеллюлитный гель Термоинтенсив, серия Bodycare. Наконец-то вышел долгожданный наш антицеллюлитный гель, который вобрал в себя, наверное, все достижения мировые исследования антицеллюлитного эффекта топических средств, да, и содержит все компоненты, которые влияют на каждое звено возникновения такого явления, как целлюлит а именно нарушение трофики ткани, нарушение кровообращения, замедление лимфотока, образование повышенного количества соединения ткани вокруг разбухших, можно сказать так, адипоцитов, да, то есть избыточные какие-то жировые отложения, апельсиновая корка и так далее. Каким образом данный препарат будет бороться с целлюлитом? благодаря своему богатому составу. Как известно, антицеллюлитные средства они влияют на состояние кожи и подкожно-жировой клетчатки в зависимости от своих компонентов. Естественно, в подкожно-жировую клетчатку ни один компонент не способен проникнуть в первозданном виде. Но многие из них способны оказать косвенное влияние на в частности, улучшение кровотока, да, ускорение лимфотока. Соответственно, косвенно повлиять на ускорение липолиза, так как улучшается у нас кровоток, снимается отечность и улучшается трофика, в том числе и подкожно-жировой клетчатки, то есть питание этой ткани. И таким образом ускоряется липолиз. Какие компоненты будут влиять на звенья этого патогенеза, да, такого явления, как липодистрофия или целлюлит. В первую очередь, это антицеллюлитные компоненты, такие уже зарекомендовавшие себя, такие, как экстракт фукуса, гидролизованный протеин кукурузы, экстракт лимона, гуарана. Все, что влияет на метаболизм клеток. Причем влияние, основное, естественно, оказывается на клетки эпидермиса и дермы. Но так как мы улучшаем состояние и трофику этих тканей, то ниже лежащая подкожно-жировая клетчатка тоже, соответственно, косвенно активизируется в ней все процессы. Что еще влияет да, на зрение патогенеза целлюлиты? Естественно, кровообращение. Здесь имеются в составе компоненты, которые... Используется, например, для терапии варикоза. То есть это экстракт конского каштана, листьев красного винограда. Это троксирутин. Кроме того, в составе имеется кофеин, который тоже при поверхностном нанесении в том числе очень хорошо влияет на микроциркуляцию, ускоряет реологию крови, ускоряет ток лимфы, обладает противоотечным действием. Так как у нас косвенно ускоряется липолиз, да, то в составе у нас есть л-карнитин, который... Ускоряет транспорт жиров метаболизированных для того, чтобы они быстрее выводились с организма. Эти компоненты, помимо всего прочего, еще хорошо влияют вообще на состояние кожного лоскута, да, то есть на эффект апельсиновой корки да, то есть уменьшается выраженность вот этого неприятного явления. И самым основным таким вот преимуществом данного препарата. Является разогревающий эффект, но не простой разогревающий эффект за счет простых каких-то таких вот компонентов, а красный перец или метилникатинат, которые помимо того, что разогревают, еще и сильным раздражающим действием обладает. В данном случае, так как Здесь все-таки задача мягкого и комфортного действия, но при этом сильного. Здесь используется более современный такой инновационный компонент, ванилилбутиловый эфир, который дает интенсивный, причем в первые минуты после нанесения даже очень интенсивный эффект разогрева. И после того, как, как говорится, первые минуты вот этого интенсивного разогрева проходят, длительно сохраняющееся комфортное тепло, такое глубокое комфортное тепло, которое как раз очень хорошо тоже активизирует микроциркуляцию и ускоряет липолиз. Что важно, естественно, так как это средство опять-таки интенсивное, активное, разогрев достаточно сильный, то нужно читать инструкцию к препарату в первую очередь и правильно его использовать при первом использовании первом втором использовании рекомендуется определить чувствительность кожи к препарату естественно нельзя его наносить на поврежденную кожу с какими-то микротравмами нельзя наносить его когда у вас обостряется герпетическая инфекция например да, какие-то такие вот процессы в организме происходят это, это понятно да? вот. самое важное определить свою чувствительность к именно интенсивности разогрева этого геля. Таким образом, для начала мы его применяем просто на сухую кожу, очищенную после душа, не распаренную, не разогретую. Если разогрев будет комфортный в такой ситуации, то тогда на следующий день мы уже или там через день можем попробовать нанести его на немножечко распаренную кожу после ванны, например. Не рекомендуется сразу брать его с собой в баню и сауну и на распаренную кожу наносить, потому что э, действительно интенсив может быть слишком э, разогревающим для вас оказаться, этот термоинтенсив гель, недаром название у него такое, и э, будет некомфортно. Поэтому начинаем просто с нанесения на сухую кожу. Наносим его и на живот, и на ягодицы, и на бедра можно наносить. Э, второе, да. Если вам комфортно после нанесения на немножечко распаренную кожу, после ванны, например, то можно попробовать его нанести после скрабирования. То есть отскрабировать зону, да, допустим, бедра и нанести этот гель. Если такое нанесение будет комфортным для вас, то только тогда можно пробовать его наносить под Плёнку, то есть делать с ним обертывание то есть начинать с этого ни в коем случае не нужно потому что интенсивность разогрева может быть очень очень сильная в этом случае вот такие вот нюансы применения да то есть обязательно постепенно вот вводим его в уход смотрим за своим порогом чувствительности наблюдаем какие эффекты результаты мы от него получаем при ежедневном использовании курсом ну как правило курс длится не меньше месяца конечно а лучше где-то хотя бы два месяца подряд его использовать. Ну и потом можно профилактически наносить там, несколько раз в неделю там, или один-два раза в неделю. Что мы получаем? Мы получаем хороший, очень эффективный такой противотечный результат. Да? То есть у нас уходит вода. И э, стимулируется липолис, уходит постепенно, но не сразу, конечно, сразу эффект это от того, что ушла вода. Да? Потом уже эффект от того, что ускоряется липолис и метаболизм вообще ткани да, активизируется. Уходят сантиметры объема. Да? То есть э, первое это то, что уходит сантиметры объема где-то э, около 0,5-1 см в неделю. Естественно, если мы при этом соблюдаем достаточно низкокалорийную диету, желательно, конечно, физические нагрузки добавлять, но э, сантиметры уходит. Естественно, до какого-то определенного предела да, человек тоже не может худеть до нуля. Да, как правило, где-то 1-2 сантиметра до 3-4 до даже у некоторых. Чем больше было лишнего, как говорится, тем больше уйдет. Следующий эффект – это, естественно, улучшение состояния кожного лоскута. Ну, буквально после первых там, двух трех применений уже замечаешь, как кожа становится более гладкой, как уходит вот этот вот эффект апельсиновой корки, как зачастую улучшается кровоток и уходит вот этот симптом холодных бедер, да, холодной кожи такой неприятной, да, или болезненности при пальпации, при касании, да при попытке каких-то массажных движений, вот это вот уходит. Это основное, да, то есть как бы улучшается и кожа, и уменьшается объем Применять можно, в принципе, в любой сезон, да, то есть круглогодично. Конечно, актуально это перед летним сезоном. И главное не начинать с самых таких агрессивных способов применения а-ля под пленку наносить, да, начинайте потихонечку тестировать свой порог чувствительности и доходите уже до применения таких более серьезных, как, например, под пленку или под, допустим, специальные такие плотные штаны в которых вы идете на беговую дорожку и совмещаете вот этот разогрев с аэробными нагрузками. Вот такой препарат из серии Body Care по уходу за кожей тела. Профессиональный препарат в большом объеме он продается, потому что он же используется профессиональными косметологами в некоторых аппаратных методиках, он электропроводностью обладает. Но дома мы его можем использовать вот так, как я рассказала.